Итак, снова здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и мануальному массажу, сокращенно БТММ называется, и сейчас мы рассмотрим метод диагностики перед мануальной правкой, перед снятием функциональных блоков, перед тем, как мы будем работать с костями, вот этот вот хруст, краска, когда вот слышим, да, изначально нам в этом поможет осмотр пациента визуальный, то есть тогда, когда нам не нужно мрт рентгенограмму иметь, да, э, иногда можно сразу помочь человеку, в, ну так скажем, в походных условиях, Они часто обращаются и на пляже, и в аэродромах, и даже в метро, когда поезд вот так вот качается, представляете, и то обращаются люди сразу, ну опытным глазом, это просто вам тоже придется с опытом, это видно сразу, и сразу понимаешь, где что нужно подправить, подкорректировать. Назовем даже это, знаете, как не э, методом лечения, а скорая Коррекция позвоночника и костей. Вот в данном случае у меня ассистент Катерина. Да? Здравствуй еще раз. И э, сразу, если вы смотрите фронтально, да, то видно у нее искажение. Вот смотрите. Плечо одно чуть выше. Вот это приподнято. Если мы равняем руки, видим, что оно чуть-чуть ну, на 5 мм получается. Да? Потом мы видим, что шея наклонена вот сюда, вот в эту сторону. Да? И голова тоже наклонена чуть-чуть в эту сторону. Уши от этого тоже видно, что вот это ухо выше. Можете поближе подойти, чтобы да, посмотреть. Ухо выше. То есть у нее голова идет вот с искривлением. Откуда у нас начинается искривление? Э -э некоторые считают, что от позвонка Атланта, это первый позвонок, который находится под черепом, он смещается и компенсаторно влияет на весь организм сверху вниз. Второй вариант смещения это от э, э, стоп, да? бывают анатомические отражения, разная длина ног, э, разное положение э, костей стопы, но мы видим, что вот у нее есть третьей степени плоскостопия но оно э, одинаковое да а вот эти косточки вот они чуть-чуть разные ну, ноги чуть поблизости. Ну сейчас мы еще лежа это дополнительно проверим да у нас получается что левая косточка а левая нога да mm -hmm. чуть выше так теперь смотрим э но чаще всего как раз вот искажения бывают из-за тазовых костей, потому что наш организм рождается от пупка, соответственно центр организма вот здесь, да, и э, как бы растет и вверх отсюда, от крестца, и вниз, и, соответственно компетенцинаторно организм начинает эти искажения выравнивать. Если вы... Значит, смотрите, первая причина скорее всего на самом деле не из-за головы идет и не за шею, а скорее всего либо со стоп, либо с тазовых костей. Потому что рождается человек, зарождается в вот этой матери от центра, от пупка, да, и косточки тоже начинают расти от крестового сочинения, Крестцово-позвоночного, крестового подвздошного вот эти подвздошные кости. Да. И соответственно, если они изначально искривлены, да, то искажение идет и вверх, и в позвоночник, да, и вниз в стопы. То есть, прежде всего, мы будем проверять его. Организм так устроен, что он, если какие-то искажения есть, он компенсационно начинает себя исправлять. Отсюда и ЕС-образное искривление сколиоза, потому что таз пошел, например, вниз, да, позвоночник соответственно, вот, например, в эту сторону таз пошел, да, позвоночник искривляется вот так, но ему надо выпрямиться в эту сторону, а верхняя часть грудного отдела в обратную сторону загибается, шейный отдел, соответственно, вот так вот. И в итоге, как бы, организму кажется, что он выравнивается. Бывают даже такие случаи, когда у человека, ну, может быть, видели кости черепа тоже немножко разные. Один глаз выше другого получается, ниже, да? И чтобы выровнять глаза, он нагибает голову вот так, а потом вот так выпрямляет. Получается, ему кажется, что венекулярное зрение у него горизонтальное, то есть он точно его видит. Для этого, соответственно, давайте сразу проверять таз. Вот эти вот ямочки, помните, я вам говорил, да? Mm -hmm. Методом пальпации щупаем их с костями бедренными И уже видно, не знаю, видно или нет, вот, что вот этот гребень выше. Примерно на сантиметр. Видно там, да, я просто отсюда. Видно, но можно поближе. Было. <косé> <косé> было бы. Ага. Так. Вот так вот видно. Ага. Да? Вот, проверяем дальше. Коленки вот на одном уровне или нет? Коленки на одном уровне. Проверяем плоскостопие. Плоскостопие в данном случае одинаково. ноги поближе к поставь. Но одна косточка, вот эта вот внутренняя дерцовая, э, да, она не... получается выше, чем э, это правая нога, выше, чем на левой ноге. Это точно можно проверить, когда мы. Сядем на стол. Подделям поставим немножко. на да, спину вот так вот. И вот так же можно увидеть. Дело в том, что так мы поглопы сядем, чтобы колени прикасались, да. Так мы исключаем влияние стоп, да, и видим только позвоночник таза. Все равно выше, да? То есть, соответственно, возможно крестец повернуть. Вот. Тут совершенно парадоксально получается. Крестец развернут вот так, а таз развернут выше. И поскольку мы видели у левой ноги, что она выше косточка, да, то, соответственно, скорее всего, это из-за того, что таз развернут вот сюда. Передний гребень идет вот так вот немножко назад. И опускает крестец немножко вот сюда, вот так вниз. Как это происходит? Ну, давайте я вам просто, чтобы вы понимали, на пальцах, на фломастерах покажу. То есть к тазовым костям, вот он гребень, да? А вот с моей стороны вот тут крестец вот, соединяется, да? А к нему крепятся ноги сбоку, ну вот на схеме видно, да, вот отсюда. И э, ну, мужской женский таз, во-первых, отличается, знаете чем, да? Не только шириной, а еще тем, что э, мужской таз, он строго вертикальный, у него гребень получается горизонтальный. А женский таз немножко развернут вот так, вперед. Поэтому у них усиливается лордоз. То есть лордоз у себя достаточно слабый здесь. Даже практически чуть-чуть так практически кифос начинается что такое лордоз кифоз дай сначала про ноги соответственно вот если ровный таз до да, ноги одинаковые передний гребень ушел вверх нога вот это удлиняется. видите вот это левая. вот скорее всего у ну, него вот так вот это и произошло теперь проверяем как идет в какую сторону направлен сколиоз? Скорее всего, он должен пойти вот сюда, потом в грудном отделе вот сюда, влево. Это мы пока предполагаем, пока я еще не смотрю, да? То есть он, по идее, должен идти вот сюда, вправо правом в грудном отделе влево накибаться. И здесь либо он переходит сразу в шею, вот он, например, надо, либо он еще один загиб делает вот сюда. Для этого давайте проверим, Лежа, ложись, пожалуйста, головой сюда, на живот, uh -huh. Дай, туда. А не, смотри. Да, можете взять, смотреть, что uh -huh. Да, можно было да, головой сюда. Давай, давай, ровненько поставим. Еще один из методов диагностики, вот мы сразу, когда смотрим как в прицел на бугры организма, да, э -э вот резверную дугу, видим, что она вот приподнята, да, с этой стороны. Видно, да, вам отсюда, вот. Правая часть получается сильно приподнята. Ягодица тоже, правая часть сильно приподнята. Вот эти вот ямочки, с этой стороны видно, тоже она приподнята справа, получается, да. Скорее всего, когда у человека сколиоз Ну, в принципе, видно, что он пошел немножко вправо видите? Ой, влево, влево, извиняюсь Скорее всего, когда вот эта реберная дуга приподнята То остистые отростки у нас будут немножко ротированы Вот сюда То есть сколиоз чаще, часто совпадает с ротацией так. Далее можем медленно пальпации проверить все шейные позвонки ну соответственно это делается э, достаточно просто то есть мы берем позвонок зажимаем да, чтобы на ногу было видно и смотрим его сочинение соединения с соседними сегментами э, если больно то немножко потерпи угу. потому что тут надо достаточно глубоко можно делать как одной рукой как с двух сторон двумя пальцами так и противоположной рукой вот особенно вот этот подъем. если мы положим пальцы на вот эти вот ямочки да спиной вот особенно у женщин они хорошо видны видно да даже их можно пометить ломая сторону да вот они уже видно что одна ямочка пошла чуть выше да угу. теперь смотрим где вот костец переходит в позвоночник, смещенный относительно его позвоночника. Вот тут прощупывается очень тяжело. Для этого можно попросить пациента. Давай, на шаг назад, назад. Ага. Вот плавно нагибаться руками вниз, начинается ох, с плечей, нагибайся. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вот в этом положении тоже, кстати, можно заметить реберные Дуги. Вот какая выше, да? Угу. Искажение вот здесь. Очень хорошо открывается сейчас, пока нам грудной ну, отдел, покажи чуть выше. Выше-выше покажи. Вот так вот. Где мы можем пометить, если есть какие-то искажения. Вот у нее вот этот позвонок немножко ушел вот сюда. Вот этот немножко ушел. Вот вот, как <связываются> бы на месте получается. Вот этот пока визуально на месте, пока мы еще не знаем. Ну, поместим. Видите, это чуть сюда ушел это чуть сюда. Так, шеи тут не видно. Еще чуть-чуть нагнись, пожалуйста. Потерпи, потерпи, Катерина. Вот. Ну, э, если сейчас не прощупывается, можно это лежа посмотреть. Пока я предварительно нарисую, да? Методы диагностики. Не хватает одного, вот этот позвонок, видите, ушел. Вот, теперь нагибайся еще ниже, так, выпрямись, выпрямись. и постарайся наклониться до той степени, до, до сколько у руки доставить. Uh -huh. О, нормально, вообще отлично, ты, наверное, спортом занимаешься, балетом? Да. Yeah. Вставай, Нет, просто фитнесом, да? Да. У нее гипергибкость, это отлично. Если не достает, то это гипергибкость. Если кончиками рук касается, это норма. У тебя чуть выше нормы. Так, теперь еще раз нагибайся. А мы смотрим вот держим пальцы, да? И смотрим по костям. О, смотрите, насколько. Ой, стерлась. Насколько вот эта косточка ушла выше, вот эта ямочка. Да? Поднимайся. Вот она ходит, видите, она опустилась ниже. Ну, тут почти, почти вровень они стоят. Так, еще раз, вот давай, опускайся, чтобы пальцами не смазать. Стоп. Ну, видно, да, что вот от позвонка, вот теперь, кстати, прощупывается сам позвонок. Остистые отростки. И мы видим, что уже асимметрия, да? Тут расстояние разное, да? Угу. Вот это чуть выше угу. ямочка. Вот, кстати, вот так вот они поднимайся, поднимайся, поднимайся. Немножко ходит, вот. Она чуть-чуть буквально выше, да? Значит, крестец у нас развернут вот так, да? Проверяем гребень позвоночной кости. Вот я Видно, Давайте с этой стороны. Видно, было. видно да, что вот это выше. Угу. Правая часть почти на сантиметр выше. Вроде бы кажется, как так произошло. Здесь ямочка ниже, а гребень выше. Да? Это я вот вам еще раз на, на камеру скажу. Значит, вот наш таз, он должен быть, ну, мужчина вообще горизонтальный, да, вот это уровень гребень позвоночной кости со стороны больших пальцев у меня крестец, а у женщин таз наклонен вот так вот немножко к нему крепятся ноги, ну не вот так вот закреплю с боков, да и вот сейчас вот они вот на одном уровне, да если гребень спереди вот как у нее с лево и спереди гребень повернут вверх да? вот левая часть повернута вверх получается, что вот эта нога чуть выше становится, а эта короче да? но это еще не значит, что это именно так произошло там, в процессе жизни да? может быть у человека изначально одна нога другой длиннее это часто бывает, один там, сантиметр, иногда, иногда до трех сантиметров даже бывает разница помните вот эту загадку, когда Путник по лесу ходит, ходит и ходит кругами. Вот, mm -hmm. он делает круг всегда в левую сторону, потому что левая нога считается всегда чуть-чуть короче. Yeah. Эта ногой шаг делает чуть короче. Круг достаточно большой, и по лесу человек ходит кругами. То есть и анатомически это бывает от природы, да? Мы это сейчас должны проверить. <клёх> Либо это приобретено функциональные изменения. Так, что мы дальше можем увидеть? Если у человека сколиоз то в принципе видно, что расстояние между ребрами, нет, не шевелись, не шевелись. между ребрами и локотком оно разное. Тут два пальца проходят. Уже пошевелилось. Ну, вот тут вот чуть шире, У -у -у. да? Можно соединить руки вот так кстати, спереди. Ну, прижми к себе. Вот, по вот этим расстояниям. Да? Спереди это не очень заметно, а будет заметнее, если также соединишь сзади. Получится. Вот она, девушка гибкая, И у нее сразу видно. Видите, разные треугольники. Угу. Чуть-чуть развиншем. Вот тут меньше, да, тут угу. шире, Когда она стояла, я это заметил, даже когда рука просто висела. С этой стороны шире. Это говорит о том, что позвоночник, скорее всего, да, в грудном отделе делает поворот в левой левую да, Так. Он делает влево, а поясничные, позвонки, давай сюда чуть -чуть, они должны, если таз разведем вот так, да, вот так, вот так получается, это, это гребень выше, да, они должны идти вот сюда, то есть S-образно, мы пока предполагаем, пока еще не диагностируем точно, и вообще запомните, что массажист, это все-таки не врач, не хирург, да, он сто процентов не может дать диагноз, он только может предположить, ну, как правило, с опытом предположения все, процент точности больше и больше имеет, да? Пока мы только предполагаем, мы ищем, ищем дальше, где что. То есть, скорее всего, я а ты знаешь, что у тебя С-образные, да? Вот, кстати, один в диагностике спросите человека, часто они знают свои проблемы. Ходила, делать рентген, МРТ. МРТ, а конкретно знаешь, что у тебя? Ну, вот самое главное, это то, что... Сколиососообразный сколес. и остеохондроз в Ну, Но остеохондроз это на самом деле нам не о чем говорит. <laughs> остеохондроз, чтобы вы понимали, это часто врачи либо из линии, либо ну, времени хватает или что-то еще, они все болезни списывают. А, все. все. Даже ювенальный называли остеохондроз. Такое есть, типа, ну, в юности уже у детей даже появляется. По у сути, остеохондроз это... Чем? Да. На самом деле, остеохондроз это дегенеративное, деструктивное изменение костей с возрастом человека. По сути, только после 40, после 50 лет он начинает больше и больше сугубляться. Он... Это не болезнь, которую взял и вылечил. Это... Запустили. Что? Запустили. Нет, не... Запустили. Ну, да, если запустить, то он увеличивается, усиливается, да. Это некоторое ну жизненная данность с возрастом он рано или поздно у всех начнется. Вот, поэтому э, это не методы лечения, это методы, еще раз предупреждаю, коррекции и предупреждения будущих заболеваний. То, что человек в данном случае уже ходит на профилактику, да, ходишь на массаж. Да, потому да? что закончил сеансы. Вот, и будешь ходить в чему на терапию, да? Конечно. Вот. Твой мастер у нас тут предоставлен. Да. Так, значит, вот еще метод диагностики, спросить, и что было, а, а конкретно там позвонки не названы, да, какие есть? Я не запомню просто. Да? Ну вот, можно в следующий раз прийти с да. желательно, да, просите, чтобы пациент приходил с МРТ. Но мы сейчас пока предполагаем, что S-образно пошел вот тут вправо, здесь влево, да, шею он не затронул, то есть компенсаторно, если таз повернут вот так, вот как раз получается, да, угу. грудной отдел вот так, в шее может быть вот так поворот, да? В по обратную сторону. То есть организму кажется, что он себя выравнивает вот так. На самом деле, все на кривой остается. Но у него вот этого шейного нету, да? У нее вот так продолжается в шее. То есть достаточно большая дуга. По идее. Так. Что мы можем еще как понять, что остеохондроз? Вот боком, боком. Стой. Вытяни. Вот спокойно. Расслышь, так фу, Выдохнула. И соедини. С закрытыми глазами. Mm -hmm. Соедини глаза. Соедини ладони вместе. Соединено, да? Заслабся. Вот. по Пальчиком немножко видно, Подожди. что вот эти чуть вперед выдвинуты, да? Ну вот они. Uh -huh. Немножко выше, да? да? Uh -huh. Если нет этого то они, естественно, ровно выйдут. Соответственно, если они вышли вперед, то мы подразумеваем, что у нас вот эта часть грудной клетки ребер, да? Они тоже поддаются вперед. Uh -huh. Пока запоминаем, пока запоминаем. Uh, раз, uh, почему я говорю что вперед подается uh, обычно остеохондроз он всегда совместим с ротацией позвонков то есть скорее всего в грудном отделе позвонки чуть-чуть ротированы вот так сейчас мы по асистом проверим и соответственно вот эта сейчас в грудной клетки пошла вперед вот сюда чуть-чуть это у нее незначительно можно даже это понять по языку вытащить максимальный язык вперед у нее незначительно. Ну, у нее, у нее не видно. Ладно, не видно. По э, вот этим дугам языка иногда видно. Одна выше, одна ниже поднимается. Вот в глубине возглотки. Uh -huh. Вот так вот. Но у нее незначительно, поэтому не сильно видно. Дальше можем проверить по напряжению мышечного каркаса. Просто методом пальпации прощупываете, да? И смотрите, где больше напряжения. Вот с этой стороны больше напряжения. Поэтому, наверное, это плечо и тянешь немножко вверх, да? Теперь э, расслабь шею и наклони ее, наклони. Развинемся. Вот, проверяем мышцы спины. Симметрично они или нет? Напряжены или расслаблены? В данном случае неважно. Вот, тут напряжено больше вот с стороны. Э, Боковые шейные мышцы. Соответственно, выпрямляйся. Соответственно, мы подразумеваем, что скорее всего вот эти мышцы, они тянут шею, что голова немножко вот так вот все время. И будем расслабляться вот эти мышцы. Да? И будем расслаблять больше усилия делать вот на это плечо. Так. Позвонок Атлант не имеет осистых отростков. Я вам говорил, да, позвонок Атлант, самый первый, который держит череп. И, э, ну, сейчас скажем, ладно, <смех>, чтобы не говорить. Э, в общем, э, он лежит на бугорках, у черепа специально есть бу бугорки, вот здесь, вот здесь. Э, которые его держат, э, ну, должны пойти держать ровно, да? Но э, часто бывает даже при рождении, когда из-за матери вытаскивает ребенка, его э, спиралевидно вытаскивает, и сворачивают прямо с детства. Этот позвонок, и он так, так всю жизнь человек ходит, и думает, что ему нормально. Он привыкает, человек ко всем привыкает, и к хорошему, и к плохому. Его очень легко поставить назад, на место. Но также легко его вывихнуть. Даже когда человек лежит, там телевизор смотрит долго на боку, а потом резко вскочил, у него уже смещается этот позвонок. И потом он не знает, не понимает, откуда у него образуются головные боли, мигрения, метеозависимости и так далее. А на самом деле, смещенный позвонок, он передавливает, вот тут есть две магистрали э, артерии, питающие мозг. Ну, у них всего две передние, да, вот сонные артерии, и две задние. Задние артерии, они делают под череп, ну, такой небольшой загиб, и потом входят вот в эту, э, в дырку черепа, во вход. А если он смещается, у него нет астистых отростков, но есть поперечные. Они передавливают, понимаете, вот эти артерии. И очень часто бывают диагнозы, что одна артерия практически не питает мозг, она наполовину закупорена. Так что правка атланта, сейчас мы этим займемся, она очень большое значение имеет. Поэтому мы можем проверить вот эти остистые отростки. С боков вот надо обойти вот эти боковые мышцы. Вот здесь, так расслабь. Наклони голову. Ой, Без шеи, только один череп. Не знаю, больно, но остается вот, мы его чувствуем, что он находится вот здесь. Все-таки он ротирован. Вот. Здесь его боковой отросток. Хотите, может пощупать? Вот, как бы мышцы обойди мягко, да. Угу. Видишь, там больше, да? И причем надо ну, так значительно. Значительно больше, да. Вот, как мы, что мы можем дальше понять? Дальше мы проверяем наклоны своими руками. Ты сама не, не делала, да? Вот. Сюда и сюда. Смотрите, сюда наклоняется все-таки больше. Ну, у нее здесь зажим больше, да? А когда вот сюда мы наклоняем, мы чувствуем меньше, и сразу мышцы напрягаются, вот они сразу напряжены, составляют мышцы. Вот мы их будем расслаблять, функциональные блоки снимать. Так, теперь поворот. Просто поверни голову сюда. Угу. Вот примерно от подбородка можно посмотреть сколько пальцев вылазит. Стоп, стоп, стоп, стоп. Теперь в другую сторону. О, а сюда еще больше. Смотрите, сюда три пальца у него вылазит, видите? А вот эту сторону поверни. А сюда четыре пальца. Видите, сюда у него поворот больше больше получается это говорит о том что в эту сторону ей мешают верхние позвонки скорее всего c1 c2 это атлант c1 и c2 это аксис да вот атланта ну и ладно я потом схему нарисую У атланта есть отверстие. Нижний позвонок он имеет зуб аксис он аксис ось по-русски по по Латинский, по-моему, по по да? Вот он осью является, вокруг которого, собственно говоря, и крутится голова. Вот, значит, в этих двух позвонках у нее проблема с право получается, понимаете? Вот поэтому она не может голову тут до конца повернуть. Сейчас мы будем справиться. Все, на место. На место ставь. Так, что мы еще стоя можем понять? Про реберные дуги я вам говорил, да? Теперь давайте то же самое проверим лежа. Катерина, пожалуйста... В голову в эту дырку, а ногами в ту сторону. Вот, как я вам говорил, самое первое это да, иди. визуальное. Присаживаемся и смотрим прямо вдоль... А ты хочешь так, да? Угу. Давай, вот видно, да, еще чуть пониже. Вот прямо вдоль выступов тела человека как прицел смотрим и видим что вот эта дуга выше даберная вот она выше и ноги пятки и пятки даже раз в разные стороны да пятки вот это ягодица выше да и вот эта точка тоже выше вот этой точки видите которые нарисованы пятки ну они примерно одинаковые но мы смотрим не по самим пяткам, а вот по вот этим косточкам. Почти одинаково. Практически. Практически не принципиально. Значит, основная проблема у нас в крестце. Далее вот мы начали рисовать. Ой, подойдите, мастер. Красный-красный один. Я держу. И методом пальпации. Лежа, как раз у человека очень хорошо это вот проверить. Соответственно, что мы делаем? Можем одним пальцем, да, с одной или с другой стороны. Можем двумя пальцами. Можем двумя руками. Неважно как. Но, как правило, подушечки больших пальцев они самые чувствительные. Они настолько чувствительны, что на доли каких-то микрон могут изменить расстояние или доли температу градусов температуру изме измерить. Знаете, большого сколюз я у нее не вижу. Даже не первой степени сколюза, а только самой-самой начальной степени. Еще раз. Все равно видно, что расстояние здесь короче, да, чем здесь. Вы, кстати, когда говорите про артерию, что одна уже другая. У меня как раз так и есть Я предполагаю, что уже Вот который справа Вот очень хорошо, кстати, чтобы человек До сеансов пришел с МРТ да, Чтобы он знал Вы проделали ему курс лечения И потом он еще раз ходил и сделал МРТ Несмотря на то, что это дорого для некоторых да. Но это очень будет Фактически доказывать и ему и вам Что вы справились с проблемой Есть динамика Прогресса. Иногда скалиозы бывают очень страшные, там, второй-третьей степени. К счастью, у нас сейчас нет таких людей. Да? И э, вот эти минимальные изменения, которые вы ему сделали там, в течение месяца, двух, да, он может быть визуально-то и не видит перед зеркалом. Человек привыкает, все-таки стоит перед зеркалом, ему нормально, да? Он к этому привык, визуально даже себя не воспринимает. А вот диагностика, извиняюсь, третье лицо должно быть. Доказательство третьего лица называется. Вы обязательно об этом просите, чтобы он сделал. Знаешь, как-то вот он от себя пошел все равно влево. Я уже даже сами позвонки не рисую. К сожалению, тут кожа сдвигается все-таки. Не попадаешь там, где они на самом деле находится. почти ровно, а можно ли сюда? конечно. Да? С какой стороны-то? Вот чуть-чуть если заметно, да, вот и тут пошли они вот сюда сгибаться. Здесь пару позвонков 30. пошло ну, практически ровно, не, не ровно. Ну, вот какая-то группа, вот она ровно идет, да? А эти опять куда-то ротированы. В основном вот повернут позвонок. Вот, то есть проблема. В основном у нее в шее и в тазу. За счет исправления этого все остальное тоже выплются. Но ну, они там чуть-чуть как-то вот тут, чуть сюда, чуть туда, вот они ротированы. Вот. Да, а мышечный тонус тут выше, да. И вот это мышца. Ну, как? Да. Потому что да, уже. кстати, да, может быть это и не реберная дуга повернута это можно тоже проверить тем что мы вот мышцы убираем может эта мышцы действительно и смотрим саму дугу помните он говорил вот она снизу они вот вроде бы на месте значит это тонус мышечный тонус здесь больше он соответственно тянет чуть позвонки сюда здесь больше они тянут вот туда логично да вот но нам надо исправить шею и поясницу так, давай теперь, знаешь, как встань на локти. А, давайте застегнем. Перпентикулярно столу, чтобы он вот опирался. А, вот так Да. голову опускаем вниз. Стой, с камеры с этой стороны. С, да, с этой стороны, собственно. стоит. да, опять, чтобы было видно. А, тебе видно в камеру вот всю линию, да? Uh -huh. Нет, в да. Вот отсюда вот, очень хорошо видно, что они расходятся. Не все. видно, выше. Выше сейчас. Видишь, вот эти пошли в сторону. Так, вот теперь, чтобы было видно вот эти побольше, да, соедини локти вместе, поближе, да. О, вот они развернулись, голова висит. Вот так очень хорошо можно прощупать. Смотрите, у нее второй позвонок тоже повернут, тоже ту ту же в правую сторону. Третий слабо прощупывается. Вот четвертый на месте. Пятый на месте. Так, тут кожа сползла, поэтому сотрем. Вот, а, скорее всего, тут их два. Вот они плохо, плохо прощупываются. А Самая выпираемая косточка. Это какой позвонок? Седьмой. Седьмой шейный, да. У людей часто бывает а, еще э, первые, два, один, первый грудной выступает, да. Э, один. Это, это H2 тоже иногда будет выступает Чтобы вы не ошиблись, э, можно попросить поставить пальцев вот сбоку, да? и Ну или прямо на позвонок. И попросить поднять голову. Подними. Вот, опусти. Вот, седьмой членный позвонок будет совершать движение туда-обратно, он двигается, первый грудной не будет двигаться, подними голову, вот, видите, он не двигается. Попробуйте, проверьте, кто хочет, чтобы не ошибиться с седьмой или, три, или грудной. Так, вот, у нас вот эти позвонки мало того, что упирают, они еще и они еще немножко сдвинуты. Так, проверьте сами, я хочу, чтобы вы попробовали. Вот так вот, параллельные сегменты, вот проверьте. Вот смотрите, если тут ровно... Да, подержите. Катя, потерпи, потерпи, Да, щите. немного руки начали затекать уже. А, руки затекать, да? Угу. Ага. Да. То есть, вот если вот это у нас является за основу, то вот эти два позвонка, они свернуты вот сюда вправо. Да. И, кстати, и шея тоже у нас повернута вправо, Да. И, а вот этот, проверьте, второй, посмотрите, вот этот звонок, позвонок, второй тоже повернут вправо. Скошено на эту сторону. Да. Хотя не так его видно. Он его очень сильно выпирает, он широкий. Mm -hmm. Да, его видно. Почему плохо? Хорошо там пощупывается. Да. А вот так, если брать, да, шире, да. шире. Да. Угу. Проверьте вот э, соответствие вот этих ямочек костей, гребня позвоночной кости, да. И ну тут нарисовано. Вот, правильно? Неправильно? Так вот, пощупайте. Ну как, почувствовал, да, что ну, да. выше, да? Ну, там ну, пьян, даже щет, щет. Щет. Все, ложись, а то затекут руки. Да-да-да, просто ложись. Вот, проверяем, если человек мог с полным желудком, например, лечь, да, как-то у меня на перекосился, или, да, у толстяков такое бывает, либо он просто криво лег, да, можно его немножко поддернуть и вырвнять, проверить. Вот когда я выравниваю, смотрите, сразу видно, что вот эта косточка, вот видите, на левой ноге, она получается выше. Короче, вот это. Помните, и гребень ноги, ой, подошвной кости у этой ноги получается выше, да? То есть нам надо будет вытягивать вот эту ногу сейчас, опуская гребень. Так, теперь Катерина можешь развернуться на спину. А, подожди, подожди, стой, лежи, лежи, сейчас еще вот небольшой, небольшой сигнальный проверим. Вот смотрите, вот эти, помните, я вам показывал, где всегда шнеры выходят, да? Mm -hmm. Вот в вот, вот этих местах. Uh -huh. Да, там, где уж видно, мило, что... а, Больно одинаково или вообще не больно? Больно. Слева больше. Слева больше, вот тут, да? Да. Вот слева больше. Значит, тут, скорее всего, вот, есть какое-то защемление. Теперь проверяем пяточку не сильно, да? а насколько позволяет функционально наверное, достать, ну, где-то вот так, да, 4 пальца примерно, здесь, это ну, 3 пальца получается, да, все-таки получше чуть-чуть. После процедуры я вам гарантирую, что ноги будут, ну, массажных, к сожалению, сейчас мы больше на мануальную терапию, да, но после массажа вот этих вот грушевидных мышц у нее будет нога полностью прикасаться. Так, а теперь развернись, пожалуйста. С одного на... раза? На живот? Да, прям с первого раза. С первого раза есть результат. Вот. Вот с этой стороны мы проверяем, насколько у него таз повернут. Насколько ноги. Давай камеру с этой стороны. Так, показывай. Вот, вытягиваем ножки. Э -э, смотрим вот так вот по пяткам. Пятки вроде ровные, да? Вот сверху, сверху нет. Вот так, сверху. Угу. Сверху, сверху, смотри, вот так вот. Вот, пятки ровные, да? Uh -huh. Смотрим по косточкам, практически ровные, да? А теперь попытаюсь э, сесть, uh -huh. вот ноги на месте, да, просто садись на стол, на попу, села, да, сидишь с прямой спиной. Вот видите, пятки чуть-чуть uh -huh. сместились, uh -huh. смотреть сюда, uh -huh. вот эта нога поднялась выше, uh -huh. видишь, uh -huh. а пятки посмотри, Пятка uh -huh. тоже ушла, видишь, пятка ушла. Uh -huh. Это нам говорит о том, что э, вот можешь лечь обратно, и оно все вернется в уровень. Вот смотри опять. Uh -huh. Они вернулись в уровень, да? Это говорит о том, что у нее все-таки не нога, короче, от природы, да, а это приобретенная. Приобретенная, значит, лечится. Значит, будем лечить. Yeah, yeah. <laughs> да, <laughs> но да, ну, здесь можно посмотреть просто по э, высоте вот этих косточек Вроде бы они. Это выше, да? вот именно да смотрите вот это выше потому что это пошла вверх это больше выпирает угу. есть, правильно это вот эта нога для девушек да теперь по ребрам смотрим ребра практически одинаково а, с колеса еще там по лопаткам ну не стали смотреть стоит ну, ладно все ну пока нам этого достаточно для того чтобы понимать что делать да а Может, сейчас все-таки сидела за партой она? Да, возможно, это с детства. Мы же все криво сидим. у меня вообще с детства. Да. Такой более. Кстати, он на самом деле сейчас лучше. То есть до того момента, пока я не занималась. Да. У меня прям, когда я стояла, было очень сильно видно, что у меня с одной стороны талия ровная, а с другой стороны. Ну, ну, да? Но потом я начала заниматься спортом, да, и а. А. стала намного больше, а. а. ну, вот, да. чем раньше начался заниматься, да, тем а. В... А. В... А. Было... Легче. легче это побороть. Я еще предполагаю, что ты вот эту ногу чаще конечно, другую. Я вообще стараюсь на хвосте. На да? Да, Так, это правильно. <laughs> Так, значит, смотрите, мы выяснили, это продолжение предыдущего ролика, да, мануальной правки конкретной девушки. Выяснили, что у нее вот этот тазовый кости, гребень, воздушные кости, стоит на месте, он немножко, э, вот так вот, ну, вперед, выпирает больше, чем вот этот, да. А этот гребень пошел назад, и таким образом он стал выше, чуть сократив вот эту ногу, чуть-чуть, там буквально 5 миллиметров. И при этом опустив крестец, вот эта точка косточек крестца, да, с той стороны. Соответственно, мы можем предположить, что пояснично бедерные мышцы, которые лежат внутри брюшины, вот там от всех пяти позвонков они идут и и выстилают еще мышцы кривизны позвоночной кости, позвоночного там внутри. Они, соответственно, могут быть перенапряжены. Для этого проверяем. Ногу и поднимаем по 45 градусов, По 45 градусов отводим и разворачиваем по 45 градусов, держи ее так. Держишь? Вот легкое нажатие. Ну, в принципе, держишь, конечно, слабенько. Так, теперь вот эту ногу для симметрии мы должны просто проверить. По 45 градусов отводим, держи ее и сопротивляйся. О, видите, как сопротивляется? Здесь гораздо лучше. Тут мышцы работают. Значит, вот все мышцы. Они, скорее всего, спазмированы, скорее всего, они там сокращены и, в принципе, сейчас в работе не участвуют. Поэтому давайте мы их немножко расслабим. Для этого мы, конечно, глубоко не заберемся, да? но немножко поверхностно. Вот, помните, я показывал релизинг такой. Чтобы на косточки не давить, отодвигаем чуть складку кожи и заходим вот туда. Не больно? Нет. Вот терпи, терпи, терпи. Сейчас пока я до них вот доберусь. Вот. И просто медленно тянем, ждем, когда расслабятся мышцы и фасции. Не, не давим, резко ничего не давим. Очень меня... мягко. А, ну тебя тянем от того места. как они растут mm. до да. Вот этого места. Вот, на это достаточно, ну, там, минуты-две. Все зависит еще от чувствительности ваших пальцев. Они она должна почувствовать, что как бы ткани начинается под них выползать, как. Бы. Mm. Теперь мы вот эти мышцы будем расслаблять здесь, тянуть их вот туда, а вот эту косточку, да, мы тянем туда, таким образом сокращая эти мышцы, растягивайте. Понимаете, да, процесс? Наоборот, в обратную сторону. Дыши животом спокойно, не Дышим и расслабляемся. Все, далее прием можно использовать вот такой. Когда мы упираемся, э, ну так скажем, ногой, да, будем, будем так их называть, в себя, в свои... Э, Свой гребень подложим кости, а другую ногу за сто, за стопу растягиваем. Таким образом, это нормально. Кондициональный блок в стопе снялся, но дело в том, что мы с тобой не стали все разогревать, поэтому они потихонечку будут могут везде уходить. Вот мы растягиваем здесь сочленение, здесь сочленение и без сочленение, Еще раз, вот я смотрите, как это делается с поворотом. Я прям чувствую, как у нее сухожилия вытягивается. За столку не держись. Разворотом. вот да, угу, да. Держим, держим, да. Разворачиваем это мой корпус, я говорю, чтобы угу. не все руками же... дергались сильно, да? да а вот это мягко. Медленно. мягко с да. да. И, кстати, смотрите, вот она лежит мягко вот на руке. Угу. Вот тут я все достаточно мягко держу, чтобы не навредить человеку. Таким образом, я вытягиваю вот эту вот тазобедренную, левую часть расслабляю крыльцо вздошного сочинения с той стороны и можете сразу проверить вот смотрите вот эти косточки явно видно да они стали на одном уровне видно да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. теперь перенес пожалуйста на живот Да, можно в дырку, можно. Ну я просто не люблю дырки, потому что когда с шеи работаешь, вот они мешают. А вот, надо, мне скажи. Смотрим теперь эти красные цветы. Так, вот ямочки еще раз обрисовываю. Уже Это ровнее, да, стали? Ну не до конца еще. Какой мы, ну у нее просто не такой сложный случай. У нее просто решается. Теперь смотрите, вот что еще можно сделать. Мы растянули, когда тянули какую ногу вот эту, угу. мы растянули вот эти вот крестцового сочинения. Да? Вот еще раз повторяю, где они находятся. Это же расстояние меньше. Сторонний. Почти сравнялось. Да, вот это было ближе. Ну, хорошо видно. Вот. Крестец, да? А вот тут гребень позышной кости, он, кстати, выпирает. И вот эти вот мышцы, вот, вот эти вот мышцы, на них, как правило, никто не обращает внимания, из массажистов про них вообще забывают. А они как раз очень важные. Вот мы их растягивали, да? Ну, предварительно, естественно, желательно все это массажем сначала убрать. Вот то, что мы проходили там во втором занятии. Кстати, вот то, что я говорил сегодня. Да, вот и про кого-то, про другую девушку говорил. Нет, там про парня. Вот тут не больно, да, получается? Вот эти, которые как ну, раз и раз снимаются. Mm -hmm. есть, с обоих сторон больно? С левой сильнее. Вот это левая да? да? Вот, mm -hmm. вот, вот, с левой сильнее, видишь? Потому что мы их сейчас себе растягиваем. Вообще их надо разминать достаточно глубоко. И потерпи вот можно. Там прям очень больно. Да, вот. Ну просто понимаете, мануальная терапия она не должна быть разрывна от массажа. Это все параллельно делается, массаж подготавливает. А мы вот начали просто достаточно резко. Поэтому мы Ай -яй -яй. все, потерпите чуть-чуть, все, вот так вот растерли, размя, размяли, сейчас будет тебе легче. Так, какую мы ногу вытягивали, вот эту вытягивали, значит нам надо вот эту часть наоборот повернуть вверх. Тогда для этого мы можем сделать вот такой еще прием. Тут вот про это рассказывал, да? да? Но только там э, высоту ногу, ноги подбираешь по... находишь эту болезненную часть. Где больше болевая какая-то максимальная у тебя точка? Там где, видимо, прям дырочка. Ямочка? Ну, не да, ямочка. Ямочка. да. Ямки, вот, ямки, они самые большие. А здесь ямка? Ну, белая была намного сильнее, чем правая. Сейчас нет? Ну, сейчас не так. Да. Вот, и по положению ноги выбираешь, где наименее болезненное будет место. Ну, выше ниже поднимай. Да. Да? И ну, потом ну, покажи, вот покажи. компрессии. А с той стороны можешь? Ну давай здесь, ладно, да. Где у тебя сейчас больше всего болит? Пока не будет. Даже если сейчас в этом, допустим, это положение. Вот здесь понял? Здесь? Mm -hmm. Так, в этом положении. Вот сейчас. Mm -hmm. Меньше. Ай. Вот здесь вот побольше. Сейчас расслабься. Сейчас У в ровном положении сильнее всего. В каком ну, ровном. В таком ровном, в ровном положении? Да? Но ну, вот из него просто надо начинать искать. Это поиска Я в данном случае говорю непосредственно про э, лечение. Вот какое мы еще можем сделать? Мы заметили, что гипертрофированы мышцы с этой стороны, да? <с <с Соответственно, чтобы их расслабить, есть постурометрическая релаксация, такие приемы. Когда мы э, начинаем, достаточно быстро, без массажа это можно делать. Вот смотри, я буду поднимать вот это бедро, да? А ты его пускай вниз с силой. Uh -huh. Дави. Все, ага, получается. Начинать. Ну, Мы пока э, тренируемся. Так, а вот тут я буду давить на ребра. А ты поднимай их вверх с этой стороны. Постарайся. Так, молодец, все, опускай. Вот это, эту ягодицу и эти ребра не трогай. Еще раз только, только одними этими ребрами. Да, получше, все, все, отпускай. Вот, теперь смотрите, в противофазе мы вот эти мышцы, ну, кстати говоря, это квадратные мышцы вот до сюда доходят, да, и, и частично еще вот эти вот. паравертебральные Вот смотри, надавливаем, а ты сопротивляйся. Давай, тут бедро вниз. Угу. На задержке дыхания выдыхаем, еще раз на вдохе тазом сильнее, выдыхаем, еще раз, тазом сильнее, выдыхаем, вот тут снялся какой-то блок, да, uh -huh. смешно было? Uh -huh. Так, с той стороны мы делали вот так вот, да, а с этой стороны будем делать наоборот. Вот тут я буду поднимать, дави ребрами вниз, ага, не без таза, без таза, вниз, вот все, все, молодец. А тут поднимает, таз вверх, о, молодец, так, на вдохе, еще раз, еще раз, все, молодец, отдыхаем. Вот, можете проверить теперь, смотрите, мы сняли напряжение, вот этот гипертонус, может быть не до конца, ну или прощупайте пальцами. Меньше стало. Да, он стал меньше, не до, не до конца, но меньше, да, с этой стороны. Угу. И таким образом мы снимали еще напряжение вот в этих сочленениях, крестово-подвздошных, да. Ну, вот без массажа, конечно, сложнее, но, но я немножко другой прием хотел показать, когда мы вот это бедро... Вот то у нас ушло вперед, да? Угу. А это э, у нас на месте, по идее, стоит, да. Но для случаев, когда наоборот, вот когда вот это бедро якобы было бы развернуто вот так, да, мы бы на него давили с этой стороны, раздвигая вот эти вот сочинения. Но в данном случае нам сильно не надо на него давить, нам больше надо давить на крестец с этой стороны, раздвигая все-таки вот эти левосторонние сочинения. Понимаете? Так, только вас. Вот, это хрустнуло, что у тебя? Нет, не поняла, где хрустнуло. <свист> Где-то хрустнуло. чуть Вот, все приемы трасты, так называемые, это вот когда хруст слышно, да, мы не делаем сразу, запомните, это не надо прям так раз, подошел и хрустнул, да, а сначала раскачиваем, подготавливаем, вытягиваем человека, да, и только после этого... Вот когда там после трех, четырех, пяти вот таких вот манипуляций, он готов. После этого мы нажимаем. О, все. Так. Ну, можем проверить, конечно. Все равно он выше. Гремель все равно выше но вот эти зато на месте стоят, uh -huh. ну, визуально даже видно, да, вот я просто нажму, видно, да, что они на месте. Uh -huh. Так, если все-таки не до конца, а у нас вот эти позвонки пошли, как вы помните, нарисованы были вот сюда, сдвинуты, да? то мы тогда будем поворачивать, делать скручивание человека вот в эту сторону, да, чтобы позвонки развернули. Для этого мы кладем человека на противоположную сторону, на вот эту левую в данном случае, на левую, на левую. Угу. Одну ногу, и наоборот, эту коленку вперед, это сюда. Одну. Ну, во-первых, да, руку под голову. Во-первых, мы можем. Одновременно это и диагностика, и такая правка, когда мы ногу держим легонечко и манипулируем. Можно, если человек тяжелый, в живот пилиться. А здесь это рукой нащупываем те позвонки, которые нас интересуют. Вот L5 там и проверяем, как он ходит, мягко, жестко выпирает или нет. L4 вот, L3 так и смотрите, вот если под прямым углом это L5. Чем выше хотим забраться до L1, мы поднимаем ногу выше, выше, выше, выше вот до сюда. Ходит у него все на месте. Просто вот за счет такого легкого массажа. Мы их выравниваем. Вот. И сейчас будем делать манипуляцию. Для этого смотрите, есть три подхода, так скажем, три позы разные. Сейчас все пройдем. Вот одна поза вот такая, да, вот человек лежит так на руке, это рука вперед, да, нога перпендикулярно, и мы находимся к человеку спереди, с его стороны, да. Для этого мы будем упираться сейчас вот в этот гребень позошьей кости, который выпирает, да, ну удобнее, там я руку уже вот так не достану, своей косточкой локтя я буду упираться, да, эту руку я буду упираться в плечо. О, уже что-то еще ничего не сделал чуть-чуть там было да так я и, даже и... Не да? ну совсем чуть-чуть uh -huh. вот другой способ когда мы воздействуем на человека сверху кому-то это больше нравится но ну, я вообще-то все-таки рекомендую сделать знаете как вот, чтобы эта рука была впереди голова сзади лежала, да? это рука назад. И так у него больше уже идет скручивание. опять же упираясь вот в эту косточку, а здесь упираюсь в плечо на ну, практически в грудную клетку. О, слышу, два ну, можно третий еще. вот. и третий способ, на мой взгляд, самый эффективный. когда человек лежит также, но у него вот эта рука сюда идет. Эта рука, в принципе, нам мешается, да, поэтому мы можем брать куда угодно: либо за голову, либо за себя. Она нам сейчас не нужна. А здесь мы упираемся снизу. Ага. Вот, смотрите. Дело в том, что до этого мы упирались перпендикулярно столу, о, параллельно столу, перпендикулярно ее тазобедренным суставом, да? А здесь у нас в чем хитрость? Мы снизу будем подавать и скручивать вот так вот, mm -hmm. а корпус мы будем скручивать вот yes. сюда, yeah. да. весь ну, корпус, что и что еще очень важно, что мы не давим ни на подмышку, некоторые шуба такое делают, или рука здесь, они давят на плечо, плечу больно бывают, вот эти вот точки очень болезненные, и мы не передавливаем, поэтому я вместе с этой рукой, видите, поворачиваю всю грудную клетку, еще mm -hmm. раз сам прием показываю теперь. Спускаюсь ниже. Вот отсюда я вот эту косточку нашел. Раз, два, три пока еще не сделал. И потом растянул. Если человек бывает жесткий, зажар жесткий, да, мы ему помогаем растянуться еще больше за счет того, что много выпрямляем. И выцепиться за стол вот так. Держись. Угу. Держись. Вот. А его ногу... собраться можно чуть спустить чтобы играла вот роль тяжести ноги, сама она нам помогает. Тогда будет еще эффективнее. Сели. О. Ну, мы тебе уже тракцию сделали. Тракцию тоже, делать. поэтому, да. Это я как бы для обучающих программ показываю. Все, развернулись обратно на живот. На живот. И давайте теперь нарисуем точки. Вот. Вот. Вот. Так, проверяем деревню произошло кости. Вот, смотрите, встал на место. Вот давайте щупайте. Все, все подходите, кто может. Щупайте и проверяйте. Лучше стало? Но лучше ли я стал? Ну, а проверяй, проверяй. Да что... Но мы что проверяли? Мы проверяли гребень. <свят> а, мы да. проверяли вот эти точки относительно оси. Это оси вообще уже совпало. Оси позвоночника. Здесь чувствуется? Да мы симметрию проверяем. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Кстати, <свят> болезнь у нас одинаковая. Сейчас уже нет вообще не больно ну, пока мозыка, плача, ага, вообще не больно. так а вот здесь ну меньше было меньше Может, да? достаточно нет. боли но не так да уже. после приема всегда есть достаточно боль это нормально так теперь давайте чтобы к шее отдельно не переходил закрепим материал сами да давай нажимать паузу а если вы к нам не приходите